Всем привет! С вами Олег Акеев. Я не знаю, что видно в этом. О, самое... надо, подожди. Вот так остановить. В это темное время. И вышел я одну вечернюю пробежечку, а тут ребята гуляют. И я пошутил, говорю, ну давайте за мной. Они взяли и побежали. Вот уже метров 500 бегут. Кто-то кто-то нет, ребят, вы можете представить и сказать, кто вот такие, что здесь делаете. Всем привет! Мы... Меня зовут Илья Лемко, я известный видеоблогер. Е-бой. Yeah, Теперь я. А моликул. Давай дальше. Я, меня зовут Руслан Алиев, я пытаюсь похудеть 10, 10 лет. 10 лет. <сvé> <сvé> Но ничего не получается дальше. Испаря у вас гены, ребят. Ну вы меня все знаете. Просто привет всем, кто меня знает. Ну а я, божественный оператор <сvé> <сvé> О -о -о. Нормально так. Ну в общем. Не знаю, как у этих ребят будучи, может быть, они тоже посмотрят мой канал и начнут бегать. А как Руслан? Да. Руслану я бы рекомендовал... Похудеть, да? Э, нет, начни ходить просто, но не меньше 30-40 минут в день за раз быстрым шагом. Спасибо. Да, мне не надо, тебе тяжело бегать, это действительно с таким весом и не очень полезно для суставов. Но если ты начнешь ходить или с палками, чтобы было легче, да, ты увидишь изменения через месяц уже, если будешь ходить хотя бы 3-4 раза в неделю, но очень важно быстрым темпом. И с палками у тебя это будет лучше получаться. Самые дешевые палки для ходьбы. Пацаны, все слышали? Да. Мы, мы скинемся! Вышли. Мы скинемся для тебя да, на палке. На Последняя, последняя Можно сказать? Да. Да. да. Девчонки звоните 899 925 469 8 926 541 динозвала 4 Когда, когда он хотя бы 10 километров, раньше не надо Как вас еще раз в ютубе зовут? Ищите Олег Фокеев в интернете, а в ютубе ФОК ПРО БЕГ На английском? Не вести тебя люди будут смотреть, Гойс Ребята, занимайтесь спортом Да, спорт жизнь, Ну, английскими буквами, да, бега во-во-во-во, да, это оно есть, да. Да, всё. хорошо. А, вот это вот, да? Да, да, да. Ну что, все? Да, под... спасибо. Ну, ну что, я по любому... дальше, ребят, вы бежите или нет? Ну давайте, да. Не домой надо. Вставать. Я нажал на...